приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня я делаю бант из атласных лент и кружева бант с бабочкой его размер в длину он имеет 10 с половиной сантиметров кому интересно оставайтесь со мной По ходу действия я буду рассказывать о размерах материалов, которые я использую. Верхний бант я буду делать из атласной ленты шириной 5 см. Длина отрезка 24 см. И этот же бант я буду украшать вот таким отрезком ткани. Его размера 13 на 24 см. Это фатин вышитый шелковой ниткой. Я беру ленту и обворачиваю ее тканью. Клеить здесь я ничего не буду, это лишнее. Теперь я складываю вдвое и намечаю центр булавкой. Теперь оба конца свожу к центру. Здесь не мешает еще раз проверить симметричность И еще раз я закалываю булавочку по центру. Заготовку я пока оставлю отдыхать. Для верхнего банта я взяла ленту шириной 4 см. И она отличается по цвету от первой ленты. Более насыщенный, розовый цвет. Вы видите, длина этого отрезка 25 см. И кружевная лента с такими же размерами. Но мне не надо такая широкая лента из кружева, поэтому я одну полосочку отрезаю. Если у вас есть кружево красивое, плотное, шириной полтора-два сантиметра, то это будет идеальный вариант. Здесь у меня получилось чуть больше 3 сантиметров. Это тоже широко. И я буду складывать это кружево вдвое вдоль. Этим я добиваюсь и нужной ширины. И цвет становится более насыщенным. Вы это видите на экране. По центру я закрепляю кружевную ленту. Отступаю от края 10 сантиметров. Ставлю маркер. И закрепляю им же кружево. И еще 10 сантиметров. Ставлю маркер. Тоже закрепляю кружево. А здесь у меня все в свободном полете. Теперь совмещаю маркеры с одной стороны. Вот так. А с другой буду ленту класть не прямо, а наискос внизу. и теперь собираю бантик на нитку с иголкой, прошиваю Стягиваю нить и закрепляю ее. Этот край я срежу округленно. Вот так. А низ оплавлю огнем зажигалки. И тут же я закрепляю кружевную ленту. Видите, клея здесь не применяла. Теперь можно собрать нижний бант. По центру прошиваю его несколькими уколами. и пришиваю к нему верхний бантик. Основа для украшения готова. А теперь я покажу, как я сделаю бабочку по шаблонам Надежды Мазур. Я взяла атласную ленту и кусочек тоже ткани отделочной. Здесь я хочу, чтобы у меня, у бабочки, заиграли цветочки, которые мы видим на рисунке. Я располагаю шаблон таким образом, чтобы они попали в центре крылышек. Такие шаблоны можно приобрести у Надежды Мазур и ссылки на ее контакты вы увидите внизу под видео. Для вырезания я использую паяльник с острым носиком. Нижняя деталь бабочки готова. Видите, как красиво располагаются эти цветочки. Теперь я сделаю верхнюю деталь бабочки. Верхние крылышки. Здесь рисунок сместился, но это не страшно. Сейчас я отрежу кусочек ленты. И размещу эти цветочки так, чтобы удобно было вырезать меньшую деталь. Вот она. Кстати, шаблоны сделаны очень хорошо. Форма прекрасная. И у Надежды есть варианты бабочек. То есть, есть выбор. Заходите к ней магазин и посмотрите, что у нее есть. Крылышки вырезаны. Какие-то ниточки я отрезаю тут же. И вот, что я имею. Теперь нужно крылышки соединить. Можно их соединить клеем, но я это делаю проще. Паяльник еще горячий. Стоит сделать только точечку в центре. Вот так. И крылышки у меня уже склеены. Но это только половина работы. Теперь оживим бабочку. Для усиков я взяла тычинки. Я их примеряю, прикладываю, как мне нравится. Теперь ставлю каплю горячего клея. И сверху приклеиваю полубусиню. Размер полубусины 4 миллиметра. Оставшиеся хвостики от тычинок я срезаю ножничками. И это еще тоже не все. Нужно сделать так, чтобы крылышки у бабочки не лежали плашмя. А стояли я склеиваю их в нижней части теперь я хочу чтобы и нижние крылышки тоже были в полете я приклеиваю нижнюю часть вот сюда на уголок крылышка, я наношу чуть-чуть клея, вот вы видите, и подклеиваю, все крылышки сходятся в одной точке, а теперь вверх крылышек я хочу отогнуть вниз, это просто сделать. сделаю это вот так подогреваю огнем зажигалки и потом подкручиваю используя свой палец подогрела и на пальчик раз и прижала все бабочка у меня вот такая летящая бабочка Теперь я обработаю центр бантика. Я взяла тот отрезок, который связала в самом начале, обверну им середину бантика. Сзади образуется петля, в которую можно вставить зажим для волос или ободок. Что вам нравится. И вот теперь я приклею бабочку. Вот такой летний легкий бантик у меня получился. Получится и у вас. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Кому понравилось, не забудьте ставить лайк и подписываться на мой канал. Тех, кто еще не подписался. С вами была Ирина. Пока!